Всем привет! Приветствую вас на своем канале! В этом видео попробуем построить рэмболт и привязать параметры модели Римболта к таблице параметров. Для того, чтобы удобнее было создавать модель, я вставил картинку на плоскость спереди. то есть Отсюда гораздо удобнее брать все числовые значения, чем переключаться между окнами. Так, нам нужно нарисовать модель вот по этим значениям. Давайте также на плоскости спереди приступим к рисованию нового эскиза. Начну я с самой окружности размер d1 и d2. Ставлю в исходную точку. Здесь пока делаем для первого рымболта диаметром m8, d1, здесь будет. 36 миллиметров здесь ставлю 36 и вот есть в окошечке я сразу напишу d1 чтобы э, не запутаться при создании таблицы параметров дальше здесь диаметр d2 d2 это 20 миллиметров здесь поставим 15, и здесь напишем что это 2 и теперь на D3 у нас получается 8. Проверим, есть ли здесь 8 миллиметров. Да, есть 8 миллиметров. Так, я сразу, наверное, сделаю новую ось сверху и справа. И на плоскости справа нарисую, опять же, новый эскиз. здесь не буду ставить совпадение поставлю размер 8 и здесь напишу что это d3 d3 8 миллиметров так дальше смотрим у нас э, ремболт идет на немного на конус здесь э, внизу в нижней части нашей окружности э, будет эллипс Верхняя полуось вертикальная А равняется до 3, а горизонтальная Б мы берем из таблицы равняется 10. Также на плоскости справа я рисую новый эскиз. Здесь выбираю эллипс. Ставлю две полуоси. Во-первых, привязываюсь к исходной точке вертикальность и здесь ставлю таким вот образом перпендикулярность так точка должна совпадать совпадение отлично так значит у нас э, верхняя плоскость а равняется d3 вот здесь вот мы поставим вот это и вот это значит 8 и это равняет а что. 8 миллиметров так, и теперь здесь b 10 то есть между вот этими двумя точками 10 миллиметров 10 миллиметров это b здесь напишу b так и теперь как он позиционируется относительно относительно да вот эта вот точка должна лежать вот на этой окружности совпадения. Не совсем у нас получилось. Тогда отредактирую здесь. Здесь поставлю размер 10 справочный. Теперь опять приступим к редактированию нашего эллипса. И здесь поставим размер также 10. Так, ну вот, вроде вроде получилось. Теперь нам необходимо сделать э, вытянутую бабушку по траектории и сделать вот, этот вот, вот эту окружность. Так, попробуем сделать вытянутую бабышку по траектории и, наверное, нам нужно будет ее отзеркалить. Значит, выбираем элементы. Бабышка основания по траектории. Или нет, по сечениям. По сечениям. Да, у нас два сечения. Выбираем первое сечение. Выбираем второе сечение. И выбираем направляющие кривые. Одну. И вторую. Так, не получается. Нам нужно здесь отредактировать. Здесь поставить севую линию. И сделает только половина окружности. Так, а это мы так и вот так. Вот таким вот образом. Отредактировали эскиз. Теперь по сечениям выбираем первое сечение, выбираем второе сечение. Здесь выбираем границу. Первую, вторую. вторую вот таким вот образом у нас круг превратился в эллипс так щелкаем окей половина рым готова теперь его нужно отзеркалить зеркально относительно плоскости справа так здесь хорошо хорошо так ну вот у нас Часть болта построена, теперь давайте построим вот это вот основание. Основанием будем также строить эскизом, повернем его вокруг осевой линии. Эскиз у нас будет размером, размером, высотой значит, H1, да? и здесь с наклоном значит, 1 к 10 и диаметром D4. Но давайте попробуем сделать... Так, на плоскости справа нарисуем новый эскиз. Вот осевой линии. Так, здесь нарисуем. Так, диаметр нижний d4 здесь ставим d4 равняется 20 мм ставим через семую линию 20 высотой h1 6 это высота 6 Клон здесь должен быть один к 10. Здесь, наверное, 0,6. И ну, здесь, наверное, можно сделать совпадение, чтобы у нас нижнее основание совпало с нижней частью эллипса. С нижней частью кругового эскиза вот этого круга здесь сделаем совпадение и здесь также наверное поставим совпадение Ну вот у нас эскиз готов, сделаем повернутую бабушку, объединим результаты так. и теперь здесь поставим радиус R1 R1 равен 4 миллиметра. Здесь нужно поставить радиус 4. Да, забыл я дописать э, обозначение размеров. Здесь поставим R1. Вот здесь вот диаметр 20, это у нас D4. 6, это H1. И теперь нам осталось нарисовать только шток вместе с резьбой. Значит, сделаем просто окружность, вытянем на 18 миллиметров диаметром 8. Здесь пока скроем путь вытянутой бабушки по траектории. Нарисуем новый эскиз. Здесь поставим 8 и букву М, чтобы это было понятно, что у нас М8 так, и вытянем на 17 миллиметров. 17 миллиметров это размер L, здесь поставим L. Теперь необходимо добавить радиус R диаметром на радиус 2 миллиметра с значением 2 миллиметра. давайте добавим фаску так же, 2 2, 2, 2, ну вот собственно говоря наш ремболл готов я думаю нет смысла здесь рисовать резину хотя можно поставить условное значение резбы l1 ставка Объявление. Условное обозначение. Выбираем. Кромку. Диаметр 7. Здесь выбираем на заднее расстояние. Это заднее расстояние у нас получается или 1, 12 мм. 12. Наверное, нужно было сначала сделать условное обозначение резьбы, а потом сделать фаску. Так, здесь проверим. Так, условное обозначение резьбы 12 мм. И здесь теперь сделаем фаску например, 1 мм. Всем спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите в комментариях, что непонятно. Создание таблицы параметров я сделаю в следующем видео. До новых встреч!